Пробором. Делим волосы от уха до уха и завязываем три хвостика. Потом делим пополам оставшиеся волосы и завязываем еще два хвостика внизу. Берем верхний хвостик, отмеряем несколько сантиметров до середины головы и завязываем резиночкой. Потом делим завязанную часть на и пропускаем в это отверстие хвостик. Получается один лучик снежинки. Делаем три таких лучика. А теперь формируем ушистую э, веточку снежинки. Вытягиваем по очереди прядки. Повторяем то же самое со всеми хвостиками. У нас получилось три лучика снежинки. Их нужно соединить вместе. Оставшиеся волосы делим пополам и отмерив до нижнего хвостика завязываем резиночкой. Далее сделав отверстие в серединочке, также будем пропускать в это отверстие хвостик и делаем такие же лучики. Эти лучики соединяем с хвостиками, которые были у нас внизу резиночками. Все, наша прическа готова. Осталось только ее украсить. Спасибо за просмотр.